Шанс, ты Певица, экс-солистка группы Восток Создатель собственной школы вокала Пояс Лаковой Под ваши аплодисменты Лакова Наталья, встречаем Может быть уже кто-то созрел потанцевать Нарушаю, превышаю Я еще хочу подарить сертификат наших телевизоров. Продолжение следует, что в студии.